Ну что, всем привет, друзья, с вами Макс Риск, у нас сейчас 7927 семь кубков, прям почти-почти 8000, но ну, вы же пришли по видеоролику, и вы знаете, что у нас есть Макс. Yeah. Нужен 20 ранг, еще 2 кубки. Нажимаем, no. значит, одиночная, вот сюда вот, и также. Чтобы не сомневались, вот они, 27 Ой, ну не знаю как-то вышло. Ну ладно, из клуба. Что поделать, я вас понимаю. У вас минимальные кубки, только вот, тут 7000 Ну у нас я так заметил. У кого-то меньше кубки, то извините, но вы выпиваете. Вот. Давно я тебя не видел. Не на стрим. Ну что ж, магазин подарки. ну давайте-ка против подарок получить сок там уже есть подарок давайте-ка сундучок большуще как-то неудобно покупать его не собираем максик готов да давайте-ка сейчас мы качнем его и после этого мы качнем возьмем точнее МЗ это будет вообще топовый игрок вот-вот-вот МЗ -шка. так так, -так, -так, -так. МЗ она попалась уже. Так нужно не отступать, а идти в бой. Все, все, все, МЗ, все все, все, все, все, окей. Тише, тише, тише. Выжидаем, выжидаем, выжидаем. выжидаем Потом на нее нападаем, и все будет окей. Выходи, МЗ. Выходи, выходи. О -о -о, начинается хоба на хоба на хоба на хоба на минусы за отлично. Можно конечно нам и закопить накопить, только это тяжело будет, вот и все. Я же Макс, я же сам быстро что делаешь. Чувак, динамайк, беспокойся, все нормально. Пятое местечко. Это значит, что все уже. Мы накопили. Блин, да, у меня пишет ошибку какую-то. Я э, хочу узнать, сейчас три... сейчас видео идет. Отлично. Видео идет. Это офигенно. О, собрать. Давайте сюда пойдем. Воу, хопана хопана хопана пчелка Вон, вон на Шели нападать, потому что она обычно боец, у нее слишком сильная сила. Давай, давай, давай на Шели. Шели битал, да, вот, опасно Шели. Хотел еще накопить на Шели. Все норм, все норм, все. Попала! А ты мастер! Слава Деви, тихо-тихо там. Хотим, хотим. Давайте челком и мы победим одному чувакам. Шелли почти похож, на Да. Ну извини, что ли что ты не согласилась с этим. Блин. что мне делать тогда? Что ждать? Шели, выходи, Шелли, выходи. Ну что ж, Шали, конец пути к славе. Десятое, первое место. Вот так нужно ждать и ну, здесь кубков. И 20 ранг. Есть. Триста жетонов. Э, звездных сил. Извини. О, на стрим Не беспокоить. И, кстати, скоро будет МЗ. А если вы хотите видеоролик по МЗ, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не пропускайте стримы. Также пишите свои мнения в комментариях, что делать, какой проект создавать. Ну, это очень классный проект, Макс 20-го. Ну, потом мы накопим на МЗ. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, да и всем пока.